Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Москве гремят грозы, и мои окна заливают просто-таки потоки воды. И это прекрасный день, чтобы начать наше с вами знакомство. Позвольте представиться Алексей Евгеньевича Харламенко, переводчик русского жестового языка первой категории, почетный доктор наук. Речь у нас с вами пойдет о русском жестовом языке. В процессе создания моего русского жестового толкового словаря обнаруживается очень много интересностей которыми я давно хотел поделиться с вами. Но поскольку описывать нюансы жестового языка в текстовом журнале сложно, а читать сие чрезвычайно нутно, мы с вами прибегнем к такому благу цивилизации, как видео. Для начала об упомянутом словаре. Доступ к нему открыт для всех желающих и расположен на сайте surdocenter.ru. Ссылку на него вы найдете в тексте под этим видео. И вот какое первое наблюдение, озвучить которое ну просто жизненно необходимо, состоит оно в следующем. Поскольку жестовый язык существует кинетически динамические, в привычных нам словарях, в которых все буквы прибиты гвоздями к страницам и никуда не скачут и не прыгают, издание словарей для жестового языка является задачей нетривиальной и просто-таки зубодробильной. В жестовом-то языке все двигается. В России есть один такой словарь, который является просто кладезем жестового языка. Этот словарь мой ровесник. Появился он на свет в 1975 году. Мои коллеги, смотрящие эту запись, уже догадались о чем. -то. Вот этот словарь. Автор его Иосиф Лорианович Гельман. Это просто замечательный словарь. Так вот, с удивлением я часто слышу от некоторых переводчиков и от самих глухих, что Гельман устарел и уже давно не нужен. Я же смею утверждать, что имеет место быть совершенно иное. Гельман не устарел, он забыт. То есть те жесты, которые как драгоценные жемчужные собраны как в сокровищнице в этом словаре, забыты. На самом деле это не мудрено. Словарь-то никогда не преиздавался и сейчас является просто библиографической редкостью. Итак, мое желание – делиться с вами теми находками, которые я обнаруживаю время от времени на страницах словаря Гельмана. Вот последний из них – жест «вредный». Вредный. Обычно глухие употребляют его, когда говорят о человеке с трудным характером, который не желает в чем-либо помочь или услужить. Я этот жест знаю очень давно, и коллеги-переводчики, с которыми я имею честь преподавать вместе на курсах жестового языка, относят его к категории разговоров, бытовых жестов, употребление которого в официальных или деловой обстановке не всегда уместно. И вот на мини я, пролистывая слова Аргельмана, наткнулся на этот жест. Каково же было мое заявление когда я прочитал его назначение, его значение банды, бандит, бандитский. Круто получается. Высказывается в адрес приятеля, на которого напала хандра, и он сейчас вредничает, назвать его бандитом. Для справки, уважаемые господа, о значении слова бандит, вот какой литературный пример приводит сам Иосиф Лорианович из произведения Николая Островского. Украину залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков. То есть бандит это тот, для кого ничего не стоит из любого человека сделать фарш. Бандитами являются Питлера, Бандера, Шухевич и прочие из этого ряда, которые, к сожалению, богаты нашей истории и современности. И уж никак не уместно человека со склочным характером награждать таким эпитетом. Уж точно для сплочника и вреден нужен иной жест. А теперь для подтверждения этих мыслей обратим внимание на сам этот жест. Где он исполняется? Он исполняется на уровне полоса, направление его движения. Диагонали вниз конфигурации. Кулак с отведенным большим пальцем. Посмотрите. Да это же удар ножом в печень. Это убийство. Жест невероятным образом. Так что не устарел гемор. Ой, не устарел. Затем, друзья, позвольте на этом отклониться. Кстати, качество по Есть еще одна замечательная книжка. Называется «Русский литературный анекдот». Прочитаю вам из него одну булочку. «За что многие не любят тебя?» – как-то спрашивал Федор Иванович Киселева. «За что же всем любить меня?» – отвечал он. «Ведь я не золотой империал». Все